градусов а, Мы находимся в городе Буча, улица Вокзальная. Вчера был бой, Очень... нам было жарко. С соседям, мы отсиделись в подвалах. И вот ребята, молоденькие парень, один, другой. Тут уже кто-то был, документы проверял, но мы. Хотим их зафиксировать да. Ребята, ребята К нам пришли и смерть принесли Может родственники опознают Вот Паспорт Зачка у него вижу Надеюсь Зарегистрирован Светловская область Артинский район А где? Да Царство небесное, всем воинам. Они думали, что они герои, идут, несут на знаменах что-то хорошее, а на самом деле несут смерть и погибель в первую очередь себе. Смерть вам будет. Кто с мечом к нам придет, отмечай, погибнет. А ты, Дух, почувай с миром. Улица вокзальная. В да. не, Пришел русский... Не, а где он? А вон там, дивится, за домом, хлопцы. Там за да, зим. да. Там два машины и на машине лежит. Узко-глазый. Узко-глазый. Да. Слышишь? Игорь, а куда мы выходили? Yeah. Да, да. Да наши, не туда, братан, на водопроводной.